Сказать про празднование звездных врат. Каждая врата, каждая поездка – это каждый раз путь к себе. Это нахождение кусочка себя, потерянного своей долгой и непонятной, казалось бы, жизни. Но каждый раз я удивляюсь одному и тому же. Фраза «малая в большом» и «большое в малом» удивляет меня все больше и больше. Каждый раз, отыскивая себя, решая свои проблемы, видишь, каким-то чудным образом все это разворачивается вокруг. Земля-ватушка. Мы любим тебя. Благодарю.